Всем привет! Я для вас подготовил порцию спешных моментов от Мирби. В первой половине видео будут содержаться моменты без матов, следовательно, вторая половина с матом, но она более лютая и смешная. Приятного просмотра. Помнится, я вам обещал вторую часть школьных историй. Так вот она, держи, бери. Держать или брать? Иди посмотри. Что? Почему я? Ну ты помнишь, вся еда у меня. Логично. Да, вроде никого. Ну чё, первый сникерс или баунти? Ты что, ли, а дебил, что ли? Баунти райское наслаждение. Каменчик. Валера, Валера, забери меня отсюда, Валера. Давай прогуляем. Зачем? Давай прогуляем. Давай. Идем такие, идем. А тут директор. Привет. А почему вы не на уроке? Мы прогуливаем. Стойте, зачем? Мой лучший друг это Мой лучший друг это Мой лучший друг это Мой лучший друг это Тип когда ты идешь в качалку ты такой. Я иду в качалку вообще как накачаюсь! А когда ты идешь на футбол или баскетбол ты как будто идешь поиграть с пацанами в новую приставку с газировкой.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 Эй, слушай, здесь так весело, я наш! По Женя не ходил на бокс. Полежим. Мама бурки купила. Земля тебе пухом, братик. Так вот, мы с друзьями постоянно собирались, чтобы по куварку попрыг. Вы правда считаете, что стоит ходить по льду осенью? Лед же есть дебил. Как-то так. Да я учил. Сейчас зима. Где мы спрячемся? Ну конечно это же под снегом. Давай! И чтобы сделать это еще намного не мы залезли в чужой полисадник. Алло, Альфа один, как слышно? Алло, Альфа два, все хорошо. Как обстановка? Все ли чисто? Все безупречно чисто. Насколько чисто? Как будто через снег смотрю. Чем у него доску? Я такой, они их языками вылизывали, поэтому такие разводы. YouTube, как народ, это первый парень, который будет рассказывать о своих прическах. Неумолимая просьба подвинуться. как видите, oh. Поэтому, мягко говоря, я не был любимцем в своем классе. <класс> Знаете, что походу в парикмахерскую обычно хорошо не заканчиваются. <гас> Святая мать, ваш где-то лежала я помню. Я лайк не поставил. <гас> <гас> Может, я просто позвоню главному и мы попросим асфальт? Плотово. Неплохо. Сколько осталось? Алло? Да, кто это? Я. Нам тут асфальт в поселке нужен. Ясно. Сделайте? Нет. Сделай асфальт. Ладно. Сейчас все будет довольно быстро. Время, время, время историй. В общем, эта история происходит во время, когда уже появились DVD-диски. Мы с друзьями, как обычно, гуляем по дерев... Поселку городского типа И видим, как какой-то мужик выкидывает огромный пакет с кассетами. Разумеется, на мусорку. Не, ну Мерпс, вы же не пошли на мусорку, чтобы взять кассету. Ну да, мы не пошли, мы побежали. Как я сюда попал, где-то слышал, если вам нечего смотреть на YouTube, можно посмотреть канал Мировта тип. Я не знаю, что они намекаю. Ссылочка в описании. Время дошкварных историй. Я, б вы знали, метр восемьдесят. С хвостиком. А-а-а! Да, ну вас нахуй! Не знаю. Упомянуть самый главный плюс подобных мероприятий. Ты можешь пообщаться с Не САМЫЕ, БЛЯДЬ, ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕЕМЫ ЧО БЛЯ Мам, просто пиздец Ну а вот с баски... Так вот, О, меня Бэлла, это не совсем круто И Вообще ни Но я попытаюсь выгнать всех скелетов из шкафа Да-да, я вам УМАТЫВАЙТЕ Куда, я не знаю, мне блядь Ты знаешь, вообще, как в России труд Секотарист на горке снега Алло, блядь на лето. Доча, что это за животное? Блин, да, мама, это же твой внук! Не, норм, да. Подождите, я знаю то, что вы обрезаете все то, что можно и все то, что нельзя, но тем не менее, я прошу вас, не обрезайте эти виски, кому? Лап! Yep. Привет, мам, пап, я постригся так, как вы хотели. Кошмар, блядь. Как-то раз мы с другом гуляли по поселку городского типа, окей, okay. и нашли маленького щенка. И мы такие, эй, он потерялся, давай искать хозяина. Ебанутый. Ну давай. Кратце, мы прошли весь чертов поселок городского типа. Это важно, это знать надо. Чтобы потом вернуться обратно и понять то, что мы просто украли чужую собаку и ходили с ней по всему поселку. Здравствуйте, это, это ваша собака? Ну да. Мы ее нашли. Но она не интересна. Ой, ставьте все себе. Мы же, мы же для вас. Для народа ну, денег не надо. Я ей не предлагала. В итоге мы спасли собаку. Например, с сестрой. О господи, история с сестрой. Раньше мы даже пытались сделать адекватные нормальные фотки. Женя, давай сфоткаемся на АВУ. Давай. Хм, Что-то не так? Наложим фильтры? Женя, это пиздец. После чего продолжаем. А тебе спасибо то, что досмотрел мой ролик до конца. Сейчас. У нас на канале более 2000 подписчиков, скоро-таки тысячи. Я очень рад, и поэтому спасибо. Лайк, коммент, подписка. Лайк, коммент, подписка. Я, я, я. Лайк, коммент, подписка. Спорт, да, бежи!